What ребятишки братишки сегодня мы с вами находимся на острове где находится пушка пло вы можете обратить внимание нас в правый верхний угол там у нас таймер до того как прилетит спасательная капсула луча ребята вкратце предыстория этой серии <кхе> простите у нас короче поступил радиосигнал на то на, на, на то что э, высадится здесь э, космический корабль со спасателями и попытаются нас забрать володя мы наконец-то отсюда убежим володя больше никакой стрыб больше никаких кораллов, мы вернемся домой, мы будем есть чипсы, братан, будем есть чипсы, пушка не сработает, братан, мы вернемся домой. Ребята, я вас всех приветствую, спасибо вам огромное за комментарии лайкосики, ребят, если вам данное прохождение нравится, обязательно пишите, пишите, стоит ли продолжать, ну еще, а также пока идет таймер, у нас сегодняшней серии, ребята, мы с вами вер... еще метнемся в затерянную реку, ребята, мы туда поплывем не на мотыльке, мы туда пойдем на краби, изучим это глубоководные пещеры, посмотрим какие-то монстры, ну и много-много чего интересного. Ребята, вам за актив огромное спасибо. Я уже все подготовил. Мы сейчас посмотрим, как у нас солнечный луч вот здесь высадится через буквально 44 секунды. И дальше метнемся проходить затерянную реку монстры. Чудовище подводные. ребят я надеюсь, серия удастся вам еще раз огромное. Спасибо за комментарии. Спасибо огромное за лайкосики. ребят реально... Ова! Ова! Ова, она шевелится. Опа, она шевелится. У нее также шевелится перед 11 стекласницами. Опа, на, ребята, мы лицезреем картину. Вот это звук Армагеддона. Володя, ты это видишь? Выжившие мы с вами Блин, я не знаю, как вы там выжили Мы вошли в атмосферу и спускаемся к месту посадки Это что там внизу, здание? Что значит? Что значит не можете опознать? Держитесь Поворачивать поздно, помехи Ооо, я специально залез, ребята, на камушек. Вижу, вижу, вижу! Спасатели! Все по местам, касание через 10-9! Володя, ты это видел? Охеть! Из спасателей просто сделали попкорн какой-то космический. Нихера себе! Вот это да! Вот это пушенция. Ребята, я еще раз повторяю: короче, кто только к нам присоединился, кто не смотрел все серии, обязательно смотрите. Плейлист будет в описании. Ребята, мы заражены. Мы заражены. Проводим сканирование видите заражен ребята на этой планете очень чумовой опасный вирус э, которому не дают распространиться а э, вот эти инопланетяне они здесь э, специально построили эту пушку пока пока мы не вылечимся пока мы не вылечимся ребятишки братишки нас отсюда остров не выпустит он будет всех сбивать кто будет сюда пытаться прилететь и также будет всех сбивать кто будет пытаться улететь ребята очень прикольный был взрывчик, реально. По факту. Ну а мы, ребята, дальше будем выдвигаться на изучение, на изучение глубокой затерянной реки. Ребята, всем еще раз приятного просмотра. Наливаем чай косик. Ну а мы продолжаем. Ну что, ребята, ребята, ну что, ну что, ребятушки, вы готовы? Смотрите, смотрите, ребята, это вход возле локации затерянной реки, я поместил несколько радиомаяков для того, чтобы не заблудиться, здесь на самом деле можно очень сильно заблудиться, ребята, там просто бездна, ребята, там просто дно, мы будем опускаться, ребята, как я вам уже говорил, на костюме краб, вот такой у меня крабчик, прокачанный, все дела, вот такой глубоководный аппарат, ребята, я думаю, вам очень понравится, все на мотыльке, да, мотыльке, а краба так я вам и не показывал, да? Давайте туда погружаться, у меня запас еды, воды, всяких-всяких медикаментов, ребята. Я думаю, изучение будет достаточно интересным, ребята. За лайкосики еще раз говорю спасибо. Погнали. Опачки, спокойно смотрим. Так, мне надо найти, вот он вход, ребята, вон там будет точный вход. Здесь очень много противников, капец. Жнецы, мицы, левиафаны, здесь очень агрессивная среда кислота, еще много-много-много чего будет, ребята, я думаю, серия достаточно интересная получится так, на дно, спокойно, ты в кого там хочешь выстрелить, ну-ка, пошел в баньку ребята, торпеды я пока тратить не буду но мы сегодня обязательно их используем обязательно вы увидите, как я буду стрелять из торпед, спокойненько спокойненько, ребята, спокойно маяк, вижу, погнали туда Тихо, тихо, тихо, тихо. Ну-ка спокойно. Здесь капец какая глубина, здесь очень страшно. <сосы> <сосы> вот твари. Блять, они выкидывают, ребята. Они выкидывают из транспортного средства. Где мой краб? Ой, майдей, майдей. Где краб? Где краб? Это капец, ребята. Где краб? Я потерял краба. Вижу краба, ребята. Быстрее, быстрее туда. О, о, о, супер мега мозг. Отвянь! <сосы> Уйди, противный. Отвянь от моего краба. Отвянь от моего краба. Капец, ёкарный бабай, что происходит? Он, он, он меня вытолкал из краба, у меня половина хп, ребята, здесь очень агрессивно. Куда он его толкнул, нифига себе. Пошел в жопе, не отстань от моего краба, я тебе сказал. Ох ты, засранец, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, в него проникаем, быстрее. Аптечку, быстро хаваем, аптечку, хорош, вторую аптечку, хорош, торпеды к бою. Огонь! Мимо. Огонь! Опять мимо, да почему вы, куда вы улетаете, торпедушки мои, торпедушки, куда вы улетаете, мочи мегамозга, мочи мозга. цель, огонь Быстро, быстро, быстро, попали по нему, не попали, что, вы видите к поверхности, что случилось, А, майдей, майдей, воу, ребята, капец, меня здесь пытаются наплюхать, очень агрессивная среда, да отвянь ты от меня, огонь Хорош, попадание. Уходим, уходим, уходим, уходим, уходим. Че, мало тебе? Мало тебе, еще хочешь? Ну-ка пошел вон мегамозг вонючий, слышь. Ты на кого, слышь? Осьминожки свои, лапки свои, ты на кого? А? Вот и вали давай. Ля, мы вроде ребята отбились. Капец. Вы как видите, здесь очень агрессивный всегда. Я потерял маяк. Я не вижу, где маяк, где вход. Спокойно. Сейчас мы найдем. Без паники. Лять, там внизу жнец. Покойненько, ребята. Вход, вижу, вход, ребята. Давайте будем выдвигаться туда. Повреждение, ребята. Чекаем повреждения. 87 хп. Нормально, заряд батареи полный. По хп у нас все отлично. Запасные аптечки есть. Вода есть, все есть. Слышь, мегамозг докопался до меня, слышь. Не на того напал. Аля, я в 90-х вырос, слышь. Пенек. Так, спокойненько, ребята. Вижу вход, давайте будем туда двигаться. Вот и показал торпеды. Странно, как-то торпеда сработала. Там есть несколько видов торпед. Если что, мы обязательно еще кого-нибудь торпедируем. У меня их около 15 штук с собой. Сколько я запустил? Три или 4 я запустил. Это специальная система защиты от вот таких вот засранцев. Во! Ныряем. Погнали. Спокойно. Хорош, ребята. Вижу синюю кислоту. Зеленый. Тут и дальтоник, что ли? Алло. Зеленая кислота. Ребята, это значит, то, что мы где-то близко. Мы уже возле входа в затерянную реку. Так, будем прыгать. Кавабанга. Летим, летим, спокойненько. Так, вот эти вот, они не очень агрессивны, кстати. Кислота нам, вот это, ребята, не помеха. Она не помеха только крабу, кстати. Только крабу не помеха. Если мы физически вылезем, мы в простом акваланге будем ходить, нам капец. Мотыльку тоже наносится урон. Поэтому я и сюда и решил идти на крабе. Чтобы как меньше, ну, получить повреждений всяких. Вот это да. Это что за скелетон такой? Погнали. Ну-ка, выныриваем. Вижу несколько входов. Туда и сюда. У -у -у. Вот это черепушка. Ребята, мне очень интересно, что здесь находится. Я думаю, вам тоже. Нашли, короче, какой-то скелет древнего пришельца. Не знаю. Или, блин, раньше рыбы здесь такие плавали огромные. Таких больших я, кстати, не встречал больше. Офигеть. Офигеть. Вот это да. Это что здесь? Здесь еще одна какая-то космическая лаборатория. Прикольно. Кто-то здесь подсвечивает. Да, какие-то лампочки, подсветки. Здесь, кстати, должен быть где-то, ребята, этот. скажите мне, я вам скажу. Лаборатория этих пришельцев, которая как бы, ну, как-то нам должна то ли жидкость создать, чтобы мы, короче, перестали болеть, то ли что. Ля, прикольно прикольно простите А что вон там ну-ка давай посмотрим вижу вход какую-то пещеру посмотрим офигеть там портал ребята там портал блин я ионный куб с собой не взял да ох я идиот ребята я не взял с собой ионный куб но ну, ничего страшного ничего страшного ребята так сейчас мы здесь с вами высаживаемся ребята Идаем сюда радиомаяк. Я радиомаяков взял несколько штук. Давай на единичку радиомаяк. Подписываем затерянная река ионный и куб, ребята, в следующей серии. Обязательно, если вы будете писать комментарии про то, что Костян, пошли, пошли смотреть, что там, что там, как там вообще, что происходит, что здесь интересного. ребят, мы обязательно сюда придем. Радиомаяк сразу пометим. Так, напишем ионный куб. The air, затерянная река. Хорош. Мы сейчас сюда не пропадем, ребята. Я, к сожалению, ионный куб не взял. Я даже не знаю, куда его здесь помещать, если честно. Так, ну-ка давай на гладере посмотрим. Видите портал? А куда его размещать? Панелька должна быть какая-то. Панель управления должна быть, правильно? Должна быть панель управления. Я даже не знаю, как его сюда поместить. Возможно, вход с какой-то другой стороны. А, вот, вот, вот. Ставить скрижаль, все понятно, ребята. Нам сюда же нужна желтая скрижаль. Переименовываем, ребята. Переименовым маньяк в желтую скрижаль. Затерянная река, ионный куб нам не нужен. Нам нужна желтая скрижаль. Мы обязательно раздобудем. Желтая. Крежаль. Затерянная река. самое ребята, если реально вам будет интересно, обязательно пишите, обязательно пойдем туда. Так, ну а мы дальше, ребята, мы будем дальше выдвигаться, будем продолжать, будем смотреть. Маяк мы поставили, уже мы это место не потеряем. Уже Еще много чего интересного по-любому есть. Давайте будем туда выдвигаться. Музончик такой погнал, активненький. Это место мы уже теперь точно не потеряем, потому что радио маяков у меня здесь более чем достаточно, ребята. И вообще нормас. Давайте, давайте искать. Должна быть огромная голова погибшего зверя. Здесь, кстати, столько ресурсов, ребята, капец. Здесь столько кристаллов, столько всего. Очень редкие ресурсы для строительства различных ракет и так далее. Так, это мы поняли. Капец входов, целая система пещер. Просто капец. Так, вход. Давайте смотреть, что здесь у нас. Можно было бы как-нибудь по краешку нам идти? Мы идем просто по дну, да? Да. Ладно, погнали. Нет, ничего страшного. Немножечко прогуляемся, подкопим энергию, сразу выпрыгнем. Шли. Офигеть глубина. Просто, ребята, жесть. Просто жесть. О -о -о. Понятно, ребята, Левиафан. Вот она и есть. Вот она и есть, затерянная река. Вот она, ребята. Транирование местности показывает, что данный биом содержит необычно высокую концентрацию органических окаменелых останков. Мы здесь, ребята, мы здесь так спокойно. Не надо, пожалуйста, на меня нападать. Слышь, дядь, слышь, дядь, угомонись. Все хорошо, брат. Все хорошо, брат. Торпеды на готове. Кстати, ребята, нам бы перезарядить немножко торпед. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас торпед, ребята. Сколько у нас торпед. Две торпеды. Две торпеды, ребята. Где мой рюкзачок, где мой рюкзачок, ребята? Так, раз, два, три. Туда пять влазит, пять влазит, пушку заряжаем. А, шесть влазит, шесть влазит. Ну ладно, если что, одну потом еще поставим. Капец, торпеды тратятся очень быстро, все тратится. Погнали изучать эту местность. Капец, череп. Попытаемся на него не нарываться, попытаемся на него не нарываться. Ребята, если вам будет интересно, ребята, обязательно пишите, мы с ним устроим махач, ребята, мы с ним устроим махач. Я реально хочу завалить одного Мы при помощи бура к нему будем цепляться И потом его будем дробить Если хотите махач тоже пишите Махач, махач Костян, махач Давайте посмотрим что у нас есть вон там Обязательно пишите Махач, махач, махач Мочи его Костян Сохранимся и подеремся с ним как мужик С мужиком один на один Просто сразимся Кто из нас сильнее Я или Левиафан Лев, Лев, Лев, Лев. Вы поняли короче Левиафан Поехали что у нас здесь? Какие-то источники. Капец, сколько здесь живности. Вот эти вроде как прозрачные на меня даже не нападают. Она вроде похожа, как типа пиранья или что это, что то за рыба. Я хз, я ее даже сканировать боюсь. Я не пойду я сканировать. Я из краба не выйду. Спокойно. Погружаемся, смотрим, что там еще. Давайте смотреть. Пошла вон увидев. Эти на меня даже не нападают, маленькие, если честно. Какой-то фонтанчик. Э, кто там, кто там? Э, нап она напала на меня. Она на меня напала. 82 хп отняла вроде как. Хотя, возможно, это после битвы с мегамозгом. У меня столько хп. Так, что здесь? Все, конец. Здесь ничего нету. Прохода никакого нету. Да, прохода никакого нету здесь, ребят. Ничего, ничего. Сейчас мы еще походим, посмотрим. Обязательно посмотрим. Так, ребята, нам нужно взять ремонтный набор. Давайте я его поставлю на единичку. Это, во-первых. Во-вторых, у нас кончается водичка. Мы хлебанем водички. Рож, Вылезем. Под шаманем, ребята, краба. Эй! Сорян. Давай. 83%. Будем на фулочке, ребята. Мало ли, какие неприятности будет. Рож, Погнали. Отлично. Эту зону мы изучили... Здесь еще есть какие-то впадины. Давайте туда нырнем, посмотрим, что там. Опа! Понятно. Вижу еще что-то, ребята. Еще какой-то разлом. Вот эта сера, капец, тоже очень нужна. Строительство ракеты. Вижу сера, вижу. Ты. Яма. Капец, здесь серый. Просто буром ее будите, ребята. Спокойненько. Я пока, конечно, ресурсы здесь не буду добывать, потому что, ну камон, вам же не это особо интересно, как ресурсы здесь добываются. Гелевые этот шарик. Это все тоже для крафтов надо, ребята, чтобы все вот это создавать. Ресурсов здесь редких, я смотрю, очень много. Особенно много серых, рубинов. Очень много. А как супермагия у Губятишки, трин, трин, трин по островкам. Сейчас вон туда пойдем. Там мы вот еще не были. Так, слышим. Левиафан пытается меня дрюкнуть, да? Эй, слышь, езди, Давай до свидания. Давай, до свидания. Не надо нас трогать. А братский прошу я. Спокойно. Блин, ребята, если вам реально нравится прохождение, обязательно пишите лайкосики. Пишите лайкосики, ставьте комментарии. Короче, вы поняли. Гуля реально прикольно, Капец, мне самому очень интересно здесь полазить, поизучать. Радио пришло нам какое-то. Сообщение. Так, сейчас камешка на камешек. Экуэля. Еще? Вижу, ребята, вон туда, куда-то, типа водопадик или что-то, короче. Какой-то спуск. Сейчас мы до туда обязательно доберемся. Бля. Кто? Где? Да пошла ты, мелкая. Не боюсь я тебя. Я больших боюсь. Кольно. Блять, сколько кислоты, сколько всего! что я прокачал короче краба на вот этот э, я не знаю что это двигатель или что это его тянет вперед очень круто О, еще один череп какой-то скелет капец здесь ребята материала капец материала очень много материала Всякие рубины блин алмазы канале вижу еще Короче, ребята, я так немножко подглядел. Здесь, знаете, как получается? Хвост вот этого чудовища направлен для одного этого. Один биом. Локоточек и вон и вот этот. Другой биом. И потом получается дерево. Да, как-то так, как-то так. Ребята, давайте чекнем дерево. Дерево реально очень красивое. Танюха мне говорила про это дерево. Я, кстати, сначала не понял, что за дерево, а потом как понял. О -о -о -о. Оно реально топовое. Кстати, если она на ним смотрит, она на ним смотри. Воодушевляйся, будешь рисовать. Смотри, какой вид просто. Просто ставь на паузу и зарисовывай. Это просто капец. Просто жесть, смотри, какая красота! Ля, прям заставка на рабочий стол. Заставка на рабочий стол, ребят. Прыгаем. Капец. Я не знаю! Я не знаю, ребята. Я как понимаю, нам вот это нужно, вот это нужно, ребята, штука будет. Мы сейчас быстренько ее изучим, посмотрим. Так, а внизу есть какие-нибудь еще подводные ходы или что-то в этом роде? Да, есть. Но здесь, кстати, не кислота, здесь просто огромное количество разных ресурсов. Какие-то типа как домики. Это что, литий? Это похоже литий. Так... Так, здесь вроде... Вот еще какой-то проход, ребята, вижу. Здесь вроде агрессивных животных нету. Млекопитающих. Я сейчас попробую отсканировать вон ту штуку. Ой-ой-ой. Глайдеры туда сейчас быстренько. Возможно ее вообще отсканировать? Вот это красотень. Ну-ка. Да-да-да. Гигантское дерево-укрытие. Прикольно. Этих тоже можно отсканировать? А, я этого ската тоже, по-моему, сканировал. По-моему, здесь где-то есть еще яйцо ласки. У меня одна ласка уже есть. Здесь, по-моему, еще есть ласка. Это можно? Нет. Это нам не удается отсканировать. Так, кислород 174 гибризер работает. Вроде здесь еще и яичко ласки есть, ребята. Если честно, я не подглядывал за это дерево. Но где-то оно, по-моему, яичко ласки еще одно здесь. Маленькой нашей рыбки. Их всего по игре можно собрать 5 штук. Я не знаю, стоит ли этим заниматься или нет, но в принципе... Так, где мой краб? Краба не потерять. Здесь остаться без защиты это... Фу, какой он маленький, ребята. Посмотрите масштаб. Когда в нем вроде не кажется, что он такой маленький. А когда со стороны масштаб. Дерево краб. Дерево краб. Мы просто как песчинка здесь. Просто как песчинка. Погнали. Так, идем изучать другой проход. Просто это, блин, этот видосик можно смотреть, ребята, как этот самый. Скажите, мне скажу, как кинцо. Вечером под чаечек, под печенюшки. Вообще самое то. Или когда кушаешь что-нибудь. Если, кстати, вы кушаете, приятного аппетита. Очень прикольные карты, очень прикольные биомы, ребята. Я вам еще не показывал шагоходов, но обязательно покажем. Здесь очень много, ребята, в Затерянной реке, есть чего интересного изучать. Там мы нашли желтую скрижаль, туда надо сходить, сюда надо сходить, то надо, это. Короче, серии еще будут выходить. А обязательно, ребята, а обязательно пишите, если вам нравится. А здесь у нас что? Еще одно какое-то дерево или деревья, но не такие большие. Будем двигаться. спокойно вижу какой-то то ли спад то ли склон посмотрим что здесь так здесь вроде особо ничего интересного такого нету а вот посмотрели Ух ты там еще куда-то вниз глубина идет обязательно сейчас туда сходим ребята обязательно сейчас туда пойдем сейчас посмотрим вот здесь ничего интересного нет вот в этом проеме тумани нет, особо такого ничего здесь нету. По дну можно пробежаться. Сера валяется. Здесь капец ресурсов. Очень много ресурсов. Прям залежами лежат. Видите, ребята? Я вам сейчас быстренько... Давайте, ребята, раз уж такая фигня пошла, я вам сейчас быстро покажу, как это все делается. да? Смотрите. У меня здесь несколько модулей у него с собой. Я их специально взял с собой. Вот, например, где у меня бур? Берем бур. Берем бур. Берем бур. А, мы, мы интерес... А мы не сможем, наверное, да, ребята? Да, мы, наверное, бур поставить не сможем, да, прям в походных условиях. Только на станции управления. Да, ребята, скорее всего, мы не сможем. Не сможем заменить модуль без станции управления. А жаль, а жаль. Тогда можно вот эти и не носить с собой модули. А я думал, каким-то образом чудным можно поменять. Хотя, если сейчас схитрить... Так, попробуем. Смотрите, вот, допустим, да. Сейчас я поставлю на единичку вот это. Не ставится. Нет, не ставится, ребята, никак. Нельзя схитрить, нельзя. Да, нельзя схитрить. Я думал, что можно менять прям в походных условиях. Поставить бур, поставить то, поставить это. Нельзя, ребята. В походных условиях замена нельзя. Ну, я не знал. Я видел, как ребята при помощи вот этой лепетки при помощи вот этой лебедки, да? Вот лебедка у нас, смотрите. О, не цепляется. Далеко, наверное. И цепляются, короче, к противникам. и потом буром их гасят. Обязательно битву устроим, а обязательно помахаемся. Так, что у нас здесь? Капец глубина. Так, здесь в этой падине ничего такого нет. Ух ты! Просто как лужа, яма. Офигеть, какой-то солнечный свет, луч прям какой-то, аллилуйя прям какая-то. А, это вода вниз или туман спускается. Так, отвень. Здесь. Дальше, куда-то все глубже и глубже, ребята. На секундочку, 990 тысяч метров. Тысяча метров. У мотылька максимально у меня, по-моему, 1200, ребят, если я не ошибаюсь. Я понял. Я понял, ребята, я понял, я понял. Это биом, биом, э, как же он называется, ребята, блин, скажите мне, скажу. Офигеть. этот. Короче, здесь супер крутая рыба, по-моему, живет, которая нам должна как-то помочь, ребята. Этот биом мы обязательно тоже оставим, ребят, для изучения, обязательно. Так, сейчас мы вынырнем. Ох ты, маяк можно быстренько нам кинуть? Давай, ой-ой-ой-ой-ой. Давай маяк кидай. Ой-ой-ой, больно-больно-больно. Тихо-тихо-тихо, там жнец, по-моему, нам пытается телепортнуться. Так, быстренько, оставим пометочку. Это огненный биом. Мы его, ребята, обязательно оставим. Тоже изучим. Потому что в одну серию прям все вот это впихивать, ребята, мы не изучим толком ничего. Прикольный биом на самом деле. Тоже обязательно его изучим. Может быть, на мотыльке приплывем? Посмотрим. Чтобы получше поплавать. Давайте пока отсюда будем выбираться. Посмотрим еще, что у нас есть. Так. Я бы с радостью, ребята, сейчас туда полез. Но, понимаете, нужно немножко делить на серии, иначе будет каша-малаша. Давайте хотя бы сегодня изучим более-менее вот этот биомчик. Так, мы сейчас залезем, ребята. Там еще были какие-то ответвления. Которые бы хотелось бы изучить. Эх, батарейка не дотянула. Не дотянула батарейка. Ну, ничего страшного. Сейчас на дно опустимся. Заряди, зарядится. Гол. Давай, Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Поехали, поехали, поехали. Конечно, на мотыльке, ребята, это было бы реально быстрее. Реально. Но краба тоже иногда надо использовать, ребят. Потому что это часть игры, часть геймплея. Блин, эх, бурта я не поставил. Ну ничего, зато у нас есть торпеды. Мы еще сейчас торпед по кому-нибудь постреляем обязательно, ребят. Что, я экзокрафтер, что ли? Хе -хе. Обязательно постреляем. Сегодня мы и так уже очень много посмотрели всего интересного, ребята. Давайте еще чекнем какое-нибудь ответвление. На следующей серии у нас на самом деле тоже очень много дел, ребята. Изучить тот огненный биом, или как он правильно называется. Изучить, найти желтую скрижаль, поставить, зайти, посмотреть, что там. Ой, дерево какое оно классное все-таки на самом деле. Прикольное. То есть работы, ребята, еще серии будем писать и писать. Я не знаю еще, насколько прохождение здесь затянется у нас. Я и так стараюсь все резать. Ну, потому что игра такая, как бы, капец. Это, конечно, не ведьмак, но тысячу плюс часов здесь, мне кажется, можно как нефиг наделать, наиграть. Так, сейчас обязательно, ребята, подзарядимся. И залезем наверх. Красота. Просто красота. Гол. Нагнетающая музыка. Отлично, мы теперь знаем э, в ту сторону, в ту сторону, да? Там у нас маячок, это скрижаль у нас вон там, да? Да, желтая скрижаль. Здесь у нас огненный биом. Здесь как типа вроде как перекрестка, ребята. Вроде как что-то типа перекрестка вот в этом месте. Так, давайте еще вон туда сходим, изучим, что там посмотрим. Что у нас там. И вот еще, видите... Здесь впадина, а здесь подъем. Ну, давайте тогда на подъем сходим. Посмотрим, что там. Ходим на подъемчик. Так, надо обязательно зарядик сейчас подкопить, ребята. А то мы не допрыгнем вон до туда. Давай, двигаемся. Опа, через речку прыжок. Как Супер Марио. Подкапливаем станину, ребята, и гол туда. Лабанга. Окей, летс гоу. Красава. А, здесь просто тоже какая-то выемка. Просто красивый, да, пейзаж. Прохода нет никуда, да? Но попробуем, попробуем, ребята. Возможно, это один из входов. Вон туда сейчас попробуем запрыгнуть. Давай, давай, крабуля, крабуля. Давай, подымайся, подымайся, подымайся, родимый, подымайся. Блин, хорошо, что я с собой взял запас воды и еды. Но это капец, как здесь все тратится. Вижу паучков. Эх, я чуть-чуть не дотягиваю. Нет, я не то включил. Ляха, муха. Я, короче, стрельнул, ребят, ракетой. Хорошо. Ничего страшного, ребят. Выпустил торпеду. Ничего страшного. Сейчас мы допрыгнем, ребята. Если что, я попытаюсь зацепиться. Пытаюсь зацепиться. Вперед. Давай, давай, давай, крабуля. Давай, давай. На секундочку, ребята. Мы прокачанные. На секундочку мы прокачанные. Цепляюсь. Зацепился? Есть, зацепился, ребята. Опачки. Хорош. Красава. Охереть. Здесь что? Шо вон, паучок. Офигеть здесь глубина, ребята. Офигеть здесь какую... Это вообще жесть. Какие-то деревья здесь. Очень крутые. Изучать, не переизучать, ребята. Ходить, не переходить. Никаких построек инопланетных нету, ребята это что-то типа вроде поляны здесь или что-то такое тоже зеленые оттенки преобладают вижу дерево вверх есть какие-то выходы у меня кстати заканчивается водичка надо обязательно попить о это что там лежит яичко какое-то это что там лежит а это просто подсветочка типа я думал что-то лежит ребят блин тоже прикольный лес особо опасных существ я здесь не наблюдаю. Ну прям, знаете, каких-то агрессивных. Беги. Ага, вот. Только сказал и вот он. Мы постараемся его не байтить, короче, на агрессию. Угу. Он сам забайтился, да? Я тебе втащу сразу, слышь? Я тебе сразу втащу. Даже не вздумай. Уда, еще какой-то вон проход есть, ребята. Погнали. Возможно, это просто пещера. С несколькими выходами, типа. Возможно, и нет. Так, вижу еще что-то, ребята. Еще что-то интересное. Это что такое? О! Эх, а радиомаяк-то, ребята, у меня радиомаяки-то кончились. А -а -а. Нифига. Так, где я? Это куда я пошел? Ничего себе! Ух ты! Еще какой-то портал. Абуля, давай. Блин, радиомаяки кончились. Ах, мало радиомаяков взял. Блин, а че он у меня не поднимается? Давай, ну-ка. ну его что-то тянет. Так, попробуем зацепиться. Я застрял, ребята. Я не могу отсюда выбраться. Тихо. Ош. Офигеть. Блин, портал. Еще один портал. Так, а что мне для него нужно? Ионный куб еще нужны, да? Ионные кубы. Так, ну а мне его, мне его отсюда не активировать, ребята? Здесь активатора-то нету. Активатора-то нету, ребята. Хотя вон, да? Нет? Ну-ка, сейчас попробуем. Нет, нельзя взаимодействовать. Водичка. Активировать-то я его не могу никак. Взаимодействия нету. Значит, где-то должен быть еще какой-то проход, ребята. Чтобы открывать вот этот. Чтобы сюда можно было телепортироваться. А, вот вижу, да? Нет? Нет, ребят, нет. То есть он, по идее, активируется, значит, где-то в другом месте, ребята. Значит, его нужно активировать где-то в другом месте. У нас, по идее, это суша получается. Отлично. Но уже неплохо, уже неплохо, ребят, на самом деле. Так, спокойненько, выход бы отсюда найти, я постараюсь, конечно, обязательно запомнить это место, обязательно запомним его. Офигеть, ой, я опять назад сюда пришел, запомнить это место, я уже, уже заблудился. По кругу пошла, пошла, пошла, где-то же выход должен быть, ой, я выход потерял, ребята, а нет, вот он, все хорошо. Ну, все отлично или нет. А, да, это он. Найс. Nice. Я здесь, как понимаю, вот это, ребята, загорождение. Оно воду сюда не пускает. Это с... здесь сухо. Я здесь хожу. Краб присел сразу на карты. Слышь, семок, что ли, захотел? Да, здесь сухо. У? Опа. А вот здесь уже вода. Неплохо, неплохо. Обязательно запомним это место. Оно по-любому нам тоже нужно, скорее всего. Еще здесь есть что-то интересное, ребята? Блин, хотя по идее, по таймингам, ребята, надо уже серию заканчивать. Не ори, не дома и дома не ори. Вот вижу еще проход. Давайте еще туда быстренько метнемся. Смотрим, что там. Ох, провизию придется мне пополнять, ребята, бегать. Это, конечно, да. Эх, не по. -о, -о, О, это что такое? Сканирование местности показывает расположенный неподалеку проход, ведущий в биом обширными океанами, останками. вот это надо, ребята, мне, если честно, изучить. Ай, -а -а, что это? Счука краб. Шов жопень. Обязательно надо вот это нам изучить, ребята. Масляный корень. Хорош. Так, эти там пауки от меня отвяли. Вон ту штуку надо. Румяная корубель. Прикол. Ништяк. Так, быстро в Гуай, Скорее всего, ребята, это еще очередной здесь вход. Рыба, вали с моего краба. Очередной вход, ребята. Скорее всего, это очередной вход сюда. Давайте туда быстренько метнемся. Капец, я по таймингу, ребята, уже затягиваю. Но, но очень интересно, понимаете. Мозги. Мозги пошли уже пень. Ах ты, мегамозг. Ребята, предлагаю нам смахнуться с этим мозгом. Ну-ка, иди-ка сюда. Так, это мелкий. Иди сюда, слышь. цельс. Блин. Пошла торпеда. Попал, нет? Мимо. Огонь! Попал. Огонь. Ну-ка, пошли в жопень. Слышь? Давай проваливай. Цельс. Огонь. Капец, здесь такая физика, ребята. Здесь очень надо сильную сделать поправку. Да, точно, ребята, это выход. Так, ну-ка, мегамозг. Держал, не кашлял. О, -о, -о, -о энергоимпульс энерго -импульс. он меня парализует как всегда неподходящий момент кончились торпеды я его согрел и торпеды кончились от да это ребята это я как понимаю это очередной вход сюда причем такой здоровый достаточно вход ребята видите а да у нас в принципе помечены здесь музыка сразу такая изменилась Так, сейчас мы на пригорок залезем. Чтобы поудобнее было. Капец, здесь плавают. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Опа, очки. Вот так вот, с видом. Ребята, обязательно пишите комментарии, ставьте лайкосики, если вам данное прохождение, ребята, нравится, обязательно, обязательно, будем дальше проходить, исследуем остальные биомы, вставим желтую скрижаль, ребята, спасибо огромное за просмотр, спасибо огромное за лайки, блин, ребята, всех обнял, поднял, покружил, поставил на место, люблю, целую.